Вам грустно? Одиноко? Не хватает тепла? Есть отличное решение этой проблемы. Котики! Они защитят вас от холода, одиночества и даже от болезней. У них имеется хвост для стабилизации, инфракрасные глаза, но без рентгена. По бокам два эхолокатора также есть сонар, на лапах воздушные подушки. Также кот обладает свойством защиты и неприкосновенности что от других, что от хозяина. Из вооружения у него 4 лапы, на каждой из которых имеется острая как бритва когти, на передней части острая как нож зубы, сзади мощный двигатель от лап. Кот отлично заменит вам ребенка. Купи кота, жизнь станет мила. В каждом районе города цена зависит от поступщика.